Что ты за ягодку кушаешь, расскажи. Ребята, я, я кушаю ягодку зимолость. Хорошая ягодка зимолость дает радость. А плохая дает обильность или злость. Злость это значит злиться. Утром. А какие ягодки плохие? Ягодки плохие, которые отравлены. А хорошие, которые не отравлены. Кем травят ягодки? Очень плохим средством Да, мама Ягоды, Которые нарисован Черепок И значит их Нельзя кусать Потому что они Отравлены И надо подождать Когда микробы сбежали Плохие микробы Которые делают ягодки отравленные так что кроме там злость дают обидность что еще плохие ягодки дают больше ничего ребята я вам рекомендую кушать эти полезные ягодки зималость каждый день едете в и там у вас выросли такие ягодки. И сливайте их, и кусайте. Они очень вкусные. Всем пока-пока. Я пока. с ягод поперла? С микробами ягоды-то, походу. Ягодки были плохи, походу. ребята, мне тебе придется их забирать. Ну, у меня еще... На помощь то позовешь кого-нибудь? Помогите мне! Помогите мне! Помогите Помогите мне! Помогите мне! Помогите мне! Помогите